которая появилась в 20-х годах или в 30-х годах прошлого века в Индии, Дели, в местечке в районе Миват. Движение на самом деле называется пацифистским, они не политики, а политичны полностью, как бы говорят так, и внешне они безобидны и даже у многих возникает вопрос, что ну ребята вообще нормальные. Они потихоньку выходят, призывают, вот как Ирик Хазрет даже в принципе показывал некоторые их технологии, что вот, надо всех любить, всех хорошие. Вот. Я, конечно, с Ириком Хазретом полностью согласен, но вот то, как это преподносит джамаду Таблик, очень извращенно. То я сегодня постараюсь вот это оставшееся время быстро, Конечно, жалко, что времени очень мало. Жалко, что времени очень мало. Ну, конечно, и спасибо, что вообще дали нам это время. Могли бы вообще не давать. Это даже не последний шалов тричек. Ну, я надеюсь. Вот. То богословский взгляд и немножко психологический. Значит, как определить ислам или исламистский культ? Значит, во-первых, во-первых, Деструктивный культ, можно называть еще его НРТ, новое религиозное движение, это всегда название, специфическое название. Ислам, мы все мусульмане, в Коране тоже так говорит, вас анмак, он назвал вас мусульманами, и поэтому, если появляется какой-то вот человек, который вас зовет куда-то, где есть какой-то там исам, Какое-то громкое название, как Хиз или Таблик, или еще что-то, что-то, что-то, то надо сразу то есть, быть осторожным. Потому что когда какая-то община себя ассоциирует с каким-то названием, это уже не сумна, это уже не путь Пророка Мухаммада, не его метод. Второе это социальная литература. Специальная литература, кроме которой адепты культы ничего больше не читают и не признают. И тем, тем более они ее постоянно штудируют. Они ее штудируют от начала до конца. И потом опять заново и опять и говорят, что надо вот только эти книги читать, установленные нашими шейхами. То у Джамату Таблик такими книгами были это ценности деяний, ценности Зикра, ценности Намаза, ценности Корана. Это ценность таблига, ценности рамадана. На самом деле книжки, я, честно говоря, не знаю, почему они стали запрещены. Там больше сказок и каких-то суфийских преданий, не были слабых, недостоверных хадисов. Но при этом эти книги, вот эти ценности, они читаются на протяжении лет. То есть из года в год, из года в год, из года в год. И ребята, которые выходят, присоединяются к этому движению. Они вот с этими книгами и спят, и живут, и просыпаются, и засыпают от начала и до конца. От начала до конца прочитывают их раз, прочитывают второе, и так длится годами. Особое собрание, а то, что касается второго пункта, конечно же, мусульманин должен помнить, что у нас есть таран у нас есть изречение пророка Мухаммада, алейхиссалату ассалам, и мы туда обратно читаем только Коран мусульманин. Да. Мусульманин, мы туда и обратно, то есть мы закончили заново, начинаем только Таран. И пророческие хадисы, конечно же, достоверные. Какую-то другую литературу, то вот такое внимание уделять ей, достойно ли она этого? То если посмотреть рисали и нурса и Нурси у них вот эти сборники рисали и нур, они также их читают, плюс читают их часто без перевода на старотурецком. Там говорят, какой-то нур особенно есть, надо их читать. Вот. А Хизбутахре у них также есть сочинение имама Набхани, их имама Набхани, который тоже они их прочитывают, перечитывают, и вот они только их читают. И объясняют чем? Тем, что именно эти книги дают им правильное понимание религии. Третье особое собрание — Нередко тайны, обязательное, желательное присутствие в них и контроль присутствующих. Это также происходит во всех, в принципе, всех направлениях. У мусульман у нас есть ежедневные встречи по возможности в мечети на пятикратном намазе у мусульман. У мусульман есть еженедельные встречи на джумла намазе, есть ежегодные встречи на гаит намазе, на праздничных молитвах, да, на Курбане на Рамадане. Есть встреча у кого есть для этого возможность это в Мекке во время хаджи какие-то остальные собрания тайные какие-то сходки совещания каких-то вот идеях то это все не из ислама наличие четкого устава внутренних правил тактик у которой установлены лидерами этих культов то вот также псевдоисламские культы отличаются от именно классического ислама это какой-то внутренний устав который часто взят может быть частично из Корана из хадисов, частично придуман вот лидерами и нередко адепты направлений таблига допустим, да, они так говорят тартип. у нас есть тартип, у нас тартип и мы должны ему следовать и, и вот они вот эту э, терминологию часто используют, это не по тортипу это по Тартибу, и даже говорят, что таблик адов не терпит. То есть странное как бы такое вот, что бедоад вообще это религиозное новшество, да. То, соответственно, если смотреть с точки зрения богословия, то таблик он и есть бедоад. То А табликовцы говорят, что вот наш Тартиб, наш порядок, который у нас установлен нашими лидерами, то его нельзя нарушать. То есть бедоад наш Тартиб не терпит. Ну, как пример, допустим, вот приезжали мы в какие-то деревни и нас угощали местное население, то обычно Амир лидер, он говорил, нет, мы не берем ни у кого подарки, никакие угощения, это у нас не по активу Но ну, а местные жители хотят нас угостить, что мы приехали, мы в гостях, как мусаферы, путники, а нет, мы вот будем, мы, говорим, не будем принимать, это не наш актив. Вот. И пятое, очень важное, конечно, вот о чем сегодня, наверное, целый день идет речь, это наличие у деструктивного культа своя отличительная идея. Ну, во-первых, возвращаясь к вопросу, коллеги, нужна ли вообще идея? На самом деле, мы всегда возвращаемся к истории пророка Мухаммада, алейхиссалату салам и можно вспомнить несколько фактов из его жизни, когда к нему приходили простые бедуины, простые люди, и спрашивали у него, что нужно, чтобы попасть в рай. И пророк Мухаммад, алейхиссарат, сам просто говорил верить во Всевышнего, не предавать ему за не поклоняться никому помимо него. Пятикратная молитва, пост, пост месяц Рамадан. И хач, либо закят, то есть разные версии хадиса. Потом, когда человек этот уходил, Пророк Мухаммад вслед ему говорил если кто-то из вас хочет увидеть человека, который попадет в рай, посмотрите на него. То все, вот, как бы религия, она простая, там нету каких-то глобальных идей. И на самом деле, сегодня уже анализируя, почему я лично допустим, вот попал, почему кто-то еще. Некоторым мусульманам не хватает почему-то пяти столпов ислама и шести столпов веры. Вот то, что на поверхности мусульмане как-то начинают думать, ну там что-то должно быть еще. И вот я помню, вот когда вот я еще был как бы на пороге, я, я как раз учился в исламском университете в Тунисе, и на втором, на третьем курсе я уже стал понимать хорошо арабский, читать книги, слушать лекции. И меня вот эта идея тоже посещала, ну а что-то же должно быть еще с вами помимо пяти столпов вот этих вот шахада, намазу Роза Заки Атхаджи. Ну и вот как раз-таки попались табликовцы. Ну конечно же, опять же, если вернуться к психологии, то я жил далеко от, я сам из города Омска, 5-6 тысяч километров от родного дома, и, соответственно, не женат, уже много лет воздержания, и одиночество, и столовское питание. Как бы все вместе это сыграло, то есть вот эта вот идея, что должно быть что-то в исламе помимо вот этих пяти столбов. Потом вот этот психологический фактор одиночества, студенчества, вот, какой-то уже усталость от этой бесконечной учебы. И вот я познакомился с ними то какая иудея у вот, даблиговцев вот у них в принципе две главные большие идеи которые они всегда вот как красное знамя развивают и предлагают первая идея это всемирный да ватфий, всемирный призыв говорят что каждый мусульманин он отвечает за то чтобы дойти до каждого человека на этой земле и призывать его к исламу и здесь надо оговориться, что в принципе любая исламистская секта, псевдоисламское движение, оно берет что-то из ислама, а потом его раздувает, то и конечно же доклад, призыв людей ко Всевышнему, это часть ислама, то есть это какая-то одна частичка, но она раздутая до огромных пределов, плюс еще тебе вменяется в вину. И здесь вот методика манипулирования у вот, таблигов в том, что вот ты наконец-то, когда человек попадает в таблик, ему говорят, ты вот теперь обрел смысл жизни, ты теперь у нас вот а, стал избранный, можно сказать, ты заместитель пророка Мухаммада, на тебе лежит ответственность за весь мир, это великая честь. Люди, которые делают доглад, ходят в таблики, они перед Аллахом будут иметь особое место в раю. И даже говорили такой вот бред, что Аллах, он... А, призывает к себе самому, то есть надо стремиться именно к Творцу. Говорят, рай он сотворенный, к краю стремиться не нужно, нужно стремиться к Творцу, а не к творению. Как бы рай же он сотворен, а вот Всевышний он творец, то лучше всего стремиться к Творцу, а чтобы стремиться к Творцу нужно обязательно делать догват. Догват, то есть призывать людей ходить, не спать, переживать за весь мир. И, соответственно, когда человек, вот он входит в таблик, его начинают нагружать чувством вины. Нагружать чувством вины, что вот он виноват, он с сегодняшнего дня вот понял эту свою цель жизни, а он ее до конца не делает. И, соответственно, чувство вот этой избранности. Ты избранный, ты виноват, ты избранный, ты виноват, избранный тем, что ты теперь обрел самую великую пророческую миссию, и ты виноват тем, что ты. Не призываешь и ты не делаешь так, как надо, постоянно в таблиге идет упор на то, что вот шестой пункт, ты еще до конца не понял. НРД это новые религиозные движения, тебе еще не пришло понимание. То, если мы смотрим на пророческую практику, пророк Мухаммад. Где-то в хадисах мы не видим, а чтобы он своим сподвижником говорил, ты еще до конца не понял. Есть там хадис, где один из сподвижников другого укорил, что он чернокожий, и пророк Мухаммад сказал ему, в тебе еще до сих пор есть остатки невежества. Но он не сказал ему, что ты еще ничего не понимаешь. Вот. И вот это само, вот это того, чтобы пророк кого-то укорял, что ты чего-то не понял, нет. Наоборот, вот мы видим из изречения пророка Мухаммада, что ислам прост, то есть уверовать во Всевышнего, соблюдать пятикратную молитву, поститься, совершать хач. Вот. И, доста... И не то, что достаточно, но это вот минимально то, что мусульманам необходимо. А такие деструктивные движения, они постоянно делают упор, что у тебя так еще нет у тебя полного понимания. Соответственно, чтобы появилось понимание, нужно к ним присоединяться. Вот. Наличие лидера. Наличие лидера нередко не обкутано в орелом, сакральность. Но почему я такую поставил картину, что вот у многих людей есть потребность, как вот, наверное, если в психологию смотреть, это старший почитание отца, почитание вот матери, да, или нужно за кем-то следовать, надо перед кем-то преклоняться, да, то очень много таблиговцев, они вот именно сидят на вот этом почитании индийских шейхов. То есть они когда говорят, мы едем в Индию, они даже не говорят, что едем на Даават, мы едем навестить наших шейхов. Но это, конечно, еще с суфизмом сильно переплетено, потому что основатели, основатели таблига, основатель таблика он был шейхом четырех или трех тарикатов. И, кстати, вот суфизм почему-то сегодня очень активно пытаются протолкнуть в России, но вот Хасан Аль-Банна, который основоположник Ихванов Аль-Муслимин, он был суфием, и из Ихванов Аль-Муслимин появились Сейд-Кутыбы, бен -Ладен и 11 сентября. И, соответственно, на тоже он пошел, у основоположники были суфисты. Вот то вот наличие лидера, и обычно видео приписывается очень много такого, что он чего-то понял, чего не поняли другие. Ему что-то приснилось, ему что-то открылось, тайное знание, он что-то вот там чем-то проникся. И вокруг Шейхов, вокруг вот этих лидеров, всегда такой ореол, ореол такой о супер набожности, что они что-то знают, что они в курсе всех событий, которые происходят. То есть это вот всегда во кухне такое и такое идет, то мы опять же возвращаясь к Исламу классическому, да, то у нас есть пророк Мухаммад алейхи, салат, вассалам, есть его сподвижники, есть великие праведные ученые, четыре имама и также другие имамы, у которых мы берем знания, да, то какие-то вот новоявленные шейхи, новоявленные лидеры, это всегда сигнал. Для мусульманина, если его зовут в какой-то деструктивный культ, для него это должен быть сигналом, что если там кого-то ошибка сильно возвеличивает, то надо насторожиться. В таблике также есть упор на вторую идею. Развитие, то есть это прописывается в литературе развития сверхъестественных способностей. В, в таблике говорят очень много про Якн. Якын это абсолютная вероубежденная слова. И это тоже часть религии, часть ислама, и это тоже что-то из суфизма. В Коране Аллах говорит: поклоняйся Аллаху, пока к тебе не придет якун. Якун здесь в этом аяте истолковывается как смерть, пока к тебе не придет смерть, то есть поклоняйся до самых последних мгновений. То в суфистской интерпретации, которая также перешла вот в табликах Именно они говорят, поклоняйся Аллаху до тех пор, пока к тебе не придет вот эта вот абсолютная вероубежденность. И вот эта вот вероубежденность абсолютная, которую они называют якин, говорят, что в ней, вот из-за нее, из-за ее отсутствия, о, сегодня мы претерпеваем все трудности, и мусульмане находятся в таком упадке. И каждый мусульманин должен стремиться к развитию вот этого вот якина, абсолютной вероубежденности. И они сразу говорят рецепт, что якым можно воспитать только через призыв. Если ты будешь каждый день ходить на пути Всевышнего, призывать вот эти вот 3 дня, 40 дней, 4 месяца, каждый день 25 человек должен поговорить о величии Аллаха, одно и то же, как мантру, повторять, повторять, повторять, повторять, повторять, повторять. И реально как бы человек становится зависимый от вот этих вот разговоров. То есть... Если ты вот в день поговоришь, 5-6 человек хотя бы с ним, вот поговоришь с ним об лаве, расскажешь ему что-то, то реально как-то ты отправляешься. Потом на следующий день ты не поговоришь, тебе как-то становится не по себе. А, и вот они, таблиговские идеологи, очень много внимания уделяют штудированию того, что таблиговец должен каждый день как минимум 25 человек, ты должен с ними поговорить о величии Всевышнего. В автобусах, в машине, в семье, друг другу, два, два таблига встретились, и вот они начинают, Аллах Творец, Аллах Создатель. Только Аллах создал там дерево, кроме Аллаха Создателя нет. Только Аллах создал бегемота, кроме Аллаха Создателя нет. Только Аллах создал жирафа, кроме Аллаха Создателя нет. И вот такие вещи бывало, они, повторяют. И как бы говорят, от этого наш якын увеличивается, и как бы мы уже можем свои проблемы решать напрямую через Аллах, не работая, не, допустим, даже хвалят всегда, ставят кого-то в пример, что какой-то там таблиговец, он сел на самолет, полетел в другую страну без паспорта, без визы, без билета. Как вот у него сильный якын, у него сильная убежденность. И вот все ими восхищаются и так далее, и так далее. И все как бы стремятся быть такими хотят. А когда речь идет о, о, о седьмом пункте, о шейхах, то да, вот это люди, которые достигли великого Якры. Вот. Адепты иногда всегда стремятся к тому, чтобы призывать других любовать свои до новых сторонников. То это, да, я тоже на себе это испытал, то есть я ежедневно, ежемесячно, и ну, регулярно уезжал на три дня, на 40 дней и и вообще без очереди, то есть без особого тортиба уезжал при первой необходимости, то дети растут без, без отца, растут без родителей. Есть, если мы смотрим традиционные религии, то они как существовали тысячелетиями, они существуют, и люди туда идут, а новые религиозные движения, им нужны новые сторонники, новые адепты, поэтому они их ищут по улицам, ищут по домам и пытаются их вербовать. Ну и, конечно же, таблиговцы ходили раньше по улицам, потому что он не был запрещенным. Три человека подходят к одному. Обычно выбирают мусульманина. Четкий инструктаж происходит. Кому подходить, как подходить, что говорить. В заученные формулы. То есть вот человек, допустим, я его встречаю, говорю, «Ассаляму алейкум, алейкум ассалям, вы мусульманин?» «Да, я мусульманин». Уважаемый брат, наш успех в этом мире и в будущем для всех людей без исключения, только в исполнении приказов Аллаха по пути пророка Мухаммада алейхи салатусала. И человек, вот он, либо он еще не успел понять, о чем ему речь-то идет, а ты это говоришь уже заученная фраза с убежденностью. И цель какая? Его? Привести его в мечеть, привести его в дом привести его в собрание, где собираются таблиги, и там продолжать его уже дальше активно привлекать к этой деятельности. И что еще интересно, в этом девятом пункте часто назначают мутакеллимом, с арабского переводится так и переводится говорящим, говорящий. То есть именно человек только пришел, только вчера познакомился с таблигами, ему уже говорят, давай ты иди, и ты говори. Он, конечно, его сопровождают более старшие и более опытные, но новичка заставят, ну как бы его побуждают, вот ты говори, ты вот это проговаривай. Ему могут даже на бумажке написать вот эту формулу, что воистину счастье, успех в этом мире и в будущем для всех людей без исключения, только в исполнении приказов Аллаха по суни пророка Мухаммада, алейхи, салату, и он вот это проговаривает, и хотя по улице 5, 6, 10 раз с кем-то общаюсь, он это проговаривает то, конечно, уже изучая психологию, изучая другие секты, обычный прием, общемировой, общепринятый, вот этого проговаривания, что человек новичок, когда его заставляют повторять все это, он сам укрепляется в том, что даже сам еще не понимает. Вот, все новички проходят, как правило, специализированные центры обучения но это Бангладеш это Пакистан Бангладеш это Дакка, Пакистан, Райгунд и в Индии самый главный центр это Низамуддин и там происходит обучение что очень важно еще сказать что а, в этих центрах человек как бы погружается полностью в атмосферу таблины, нету абсолютно не минуты свободного времени, Все расписано по, по минутам, начиная от ночного намаза тахаджуд, потом утрен... ночная молитва тахаджуд, ну то есть мусульмане меня поймут, тахаджуд, потом утренние зиквы, потом утренняя молитва джамаатам, то есть коллективная, потом э Утренняя, утренняя проповедь обычно двухчасовая, когда ты вот, ты, представьте, ты проснулся в 4 часа, пол 4 ты стоял в ночной молитве, потом восхвалял Всевышнего, потом э, на и потом двухчасовая от 6 до 8 проповедь. Обычно монотонная, обычно такая вот не очень такая зажигающая, но очень и очень сложная, либо повторяющаяся изо дня в день. И потом другие, другие, другие деяния, и так вплоть до отбоя. И вот именно возможность включить критическое мышление, о чем-то задуматься, что-то взвесить, что-то вот там поразмыслить, сопоставить абсолютно нет. То есть ты вот 24 часа в сутки в этом арказе, вот в этом центре, находишься в постоянных вот таких амалях, а они говорят, амалях. И соответственно тебя постоянно побуждают, чтобы ты ничего не пропускал. Ты толком не спишь. Ну, бывает, в центрах тебя кормят одной и той же пищей, а выйти на улицу покушать в кафе, порицают, говорят, вот эта пища, которая в центре, в этом марказе, в ней мур, в ней какой-то особый свет. Ты вот не ешь там на улице, хоть она и халяль, но у нас в центре пища она. Там обычно рис и похлебка, рис и похлебка, Чай такой скудный. Вот. То очень, Вот этот десятый пункт, десятый пункт, Пребывание в этих центрах я лично сам назвал это повышение духовного адреналина. То есть мусульмане мы же делаем намаз, мы ходим в мечеть, мы делаем зикак, читаем таран. Это наша повседневная практика. Ты делаешь это по мере возможности, по мере своих способностей, знаний. как ты расставляешь приоритеты день, а здесь тебе навязывают порядок дня. И плюс, когда ты выходишь на вот эти выходы и в семинары 40, 40 дней 4 месяца, порядок тоже очень похожий, тоже сутки полностью расписаны по часам и по минутам. У тебя нет времени критически что-то подумать, посомневаться, говорят, домой не звони, ни с кем не разговаривай. А только вот, вот тема таблик, тема догвата и все. И как бы внешне ты думаешь да это все хорошо молитвы намазы воспаление всевышнего, но на самом деле вот сердце твой дух работает на износ. То что ненормально для верующего. Мы обычно должны работать и заниматься семьей, гулять с сыном с дочерью, читать там книги, что чем-то заниматься, да. И соответственно и зикры намазу роза, вот эти вещи мы соблюдаем. А здесь твой как вот этот вот как допинг, так очень мощная доза адреналина в сердце, которая просто возвышает твое вот эмоциональное состояние. И человек, пока находится в этом центре, либо находится на выходе с табликами, он просто вот очумевает от эмоций. Ну вот я могу сказать сам вот по-своему. Просто вот эмоции зашкаливают, ты начинаешь всех любить, тебя все любят, ты такой хороший. Тебя шею их называют, тебе там придут и ноги помассивают, какие-то подарки тебе дадут. И плюс постоянно разговоры про догват, что ты, ты отвечаешь за весь мир. Потом наоборот говорят, ты виноват, что ты этот догват не делаешь. И вот так вот ты в этом, в этом море вот этом крутишься, потом ты возвращаешься домой. Два, три, четыре, пять дней проходит, вот этой атмосферы нету, и ты попадаешь в депрессию. Вот. И поэтому, когда встречаются два таблика, которые не на этих семинарах, не на выходах, они спрашивают, как дела, дорогой? Тяжко, слушай, надо ехать туда опять, в Индию или в Пакистан. То есть надо ехать опять туда. Потому что вот эта зависимость от этих выходов с табликом, она уже стала как наркотическая. Уже нужно опять вернуться в этот центр и там окунуться во все вот эти вот окунуться во все вот эти амали, как они говорят, во все эти тияни. Технология вот эта step by step, это уступка за уступкой. Этот универсальный, наверное, у всех сект, как я изучал это. И в таблике то же самое. Его встречают на улице и говорят, ну хотя бы с нами пять минут в мечеть сходи. Он в мечеть идет. Ничего там религиозного плохого нету. Просто вот удивляешься, где вот найти грань между нормальной религией и найти вот это деструктивным исламским направлением. То есть его понемножку берут <свят> от него пять минут в мечеть. Потом говорят, ладно, посиди хотя бы еще немножко, а давай на одну ночь с нами останься за ночью, или поужинай с нами, или позавтракай с нами. И вот это понемножку. И даже сами лидеры, лидеры таблика об этом очень сильно говорят. Нельзя человека вот так отпускать, он должен хотя бы минуту пять нам отдать надо с него взять что-то, какую-то готовность. Готовность — это такая специфическая таблиговская фишка, когда идет проповедь, призыв, рассказ о религии, потом в конце говорят, а вы готовы выйти, вы готовы участвовать? И надо, чтобы все таблиговцы, вот мы готовы. Потом уже спрашивают у него, насколько он готов участвовать в деле распространения ислама, Три дня, 40 дней, там четыре месяца. Но вот эта технология, чтобы взять что-то понемножку, понемножку, понемножку, она четко прослеживается. Потом, конечно же, вот этот двенадцатый пункт, тоже очень важный, уверяют, что выход, присоединение к таблигу, поведет за собой решение многих проблем. То есть человек, допустим, у него долги, ему говорят, ну давай присоединяйся, выходи с нами на 3 дня, на 40 дней, на 4 месяца. Он говорит, ну как у меня же долги. Да ты выйдешь, Аллах за тебя расплачется. Человек какая-то болезнь, жена болеет, или жена беременная. То есть есть ребята, которые просто оставляли на последний месяц жену, беременную и уезжали на 4 месяца в Индию. И потом они рассказывают чудеса, что я вернулся и все нормально, как бы Аллах сохранил. Рассказывают не небылица там каких ну, может быть, это и было так, что где-то в Дели или в Калькуте. Или в Пешаваре был пожар в каком-то районе, а вот именно дома таблиговцев, которые, которые вышли на 4 месяца, их дома не сгорели, а у всех сгорели, кто не выходил. И вот как бы вот так, бизнес у кого-то, был товар, который не, не, не продавался месяцами, и он боялся выйти, но потом он вышел с ними на вот этот семинар 4 месячный и потом вернулся и все продалось то реально бывает, люди оставляют вообще семьи, бизнес, оставляют больных и уходят. Отсутствие возможности протестовать и спорить, у нас времени уже, конечно, мало, протестовать и спорить, то есть это всегда говорится, что если ты слушаешь машеихов, сидишь на уроках, даже если возникают у тебя противоречия, вопросы, задай их потом, И вообще не задавай, не надо их задавать. И возможность оспорить, возможность дискутировать, абсолютно нет. Конечно же, каждый новичок, который выходит, и это тоже есть в других деструктивных направлениях, каждый новичок по поводу него ведется совещание, как он и что с ним, как, как, каков, каков результат, есть ли вообще надежда, что он станет таблиговцем. То совещание идет, то есть каждым человеком идет, есть о каждом человеке в его отсутствие. Обсуждают его кандидатуру, то есть стоит его стоит ему брать в топлив, или для того, что брать, стоит вообще уделять ему внимание или не стоит. Ну и, конечно, избавляются, то есть при мне несколько раз там, при мне, я лично, помню, тоже, я тоже переживал за кого-то, думал вот этих ребят нужно, их же надо выводить и как бы уделял им внимание, а потом, когда обращался к лидерам, они говорят, оставь его, а он бесполезно с ним заниматься». Понимаете как? «Оставь с ним бесполезно заниматься, пусть он что хочет, что -то и делает». И реально он мог сидеть там в этом Арказе в центре выйти, в Индии, месяц-два, кушать, спать, ходить, и уже все никто на него внимания не обращал, потому что он уже для, для работы таблига, он бесполезный, в нем нету качеств, которые необходимо таблигаться. Вот. Ну и, конечно же, традиционные религии, – вход-выход открыть для всех. Духовный элитизм, ну да, конечно, говорят, что ты теперь обрел смысл жизни, ты самый крутой мусульманин. Остальные тоже мусульмане, но иногда местинайти так вот, что Они, там, они не, поняли, не поняли смысл жизни, они не поняли, что такое дават и так далее. Ну и вот этот последний пункт я постарался уложиться. Это постановочный размах больших мероприятий. Это есть и у протестантов, хотя их уже признали традиционными. Это в Хизбе, наверное, тоже было. Вот эти вот шествия с флагами, в Крыму выступления, там тоже так логбар, так -лог А у таблиговцев происходит и чтимай, то есть все ежегодные съезды в Пакистане, в районе и в Даке в Бангладеше. В Индии там как бы там же большая часть не мусульман, и там сложности с, с, с, с правлением, с властями, а в Пакистане, в Бангладеше это свободно. Там происходят вот такие чтима, они грандиозные. Их же и так много пакистанцев двигаться. Миллионы их там можно их там, без паспортов, никакого учета нету. И соответственно их много там собирается. И вот за счет этой огромной массы, плюс приезжают еще со всего мира таблики и сочувствующие, либо просто людей выдергивают, поехали, там такой серьезный съезд, и чтима, всемирные мусульмане, давайчики. За несколько месяцев идет подготовка к этому чтима. Там, значит, такой огромный палаточный городок. Как-то все так. Ну, реально атмосфера такая вот. Очень зажигающая, адреналиновая. Ну, наверное, вот нехорошо возможно, но вот можно вспомнить Гитлера. Он же такой же был, мужичок невысокий, страшненький, необразованный особо, особа, но он создавал он одним из основоположников вот этих вот эффективных выступлений. То есть там иллюминация музыка Вагнера, марши Огни. А? Да, вот это шествие. И через часок уже, только он сам появляется, как Бог, и он пророк, призывает людей к какой-то идее, и люди зажигаются, то вот в, сектор, в деструктивных исламских пультов тоже есть подобные вот очень большие мероприятия, которые именно давят на эмоциональную сторону. Очень сильно давят. Но мы мусульмане знаем, у нас есть хач, то, что нам Аллахом установлено есть паломничество в а вот это для нас такая альтернатива. А секты, деструктивные культы, они пытаются найти что-то такое, чтобы вот создать другую эйфорию в человеке, обманчивую. Ну вот примерно так, ребята.